Я Валерий здравствуйте. Сегодняшняя тема – эго победы. Если вы победили, и рядом с вами находятся проигравшие, никогда не кичитесь этим, не унижайте своей победой того, кто ее не удержал или упустил, или того, кто ее не достиг. Неважно, по каким причинам вы выиграли и неважно, по каким причинам проиграл другой человек, вы должны гордиться своей победой лишь самим собой. Но никогда, ни при каких обстоятельствах не унижайте человека, кичась перед ним, выставляя на показ все то, что вы у него отобрали, все то, чем он мог бы тоже владеть. Это его унизит, но прежде всего это унизит вас. Многие думают, что если он выставляет на показ свою победу. Ей гордиться иногда, это не, не гордость, а гордыня. То вами управляет эго, которое вас на самом деле унижает, как говорят в народе ниже Плинтуса. Настоящий победитель, он скромен. Он никогда не бьет, как Кинг-Конг в старом фильме, кулаками в грудь, не показывая, что он силен. Как иногда футболисты забивают гол и по 5-10 по минут катаются, скачут, как обезьяны, по футбольному полю лишь показывая тем, что он мог забить, что он достоин забить. Настоящий футболист, когда это было раньше, задолго до вот этого цирка, когда был настоящий футбол, когда человек иногда поклонился зрителю, помолился Богу, спокойно улыбнулся и погнал продолжать игру. То же самое многие делают в нашей жизни, когда они побеждают, они кричат, они вопят. Они восторгаются собой, демонстрируя свою победу всему миру, всему окружающему миру, обязательно они хотят унизить, задушить, к ногтю придавить, наступить на горло, на грудь проигравшего. Пытаясь его унизить и показать ему свое собственное место, на самом деле вы находитесь теперь ниже его. Тот, кто проиграл, редко скалит зубы. Он уходит. Это тоже определенная степень гордости когда человек спокойно уходит опуская глаза уходит стиснув зубы не плача терпя но вы пытаетесь его добить это низко это не похоже на победу это обычное унижение вы не победитель победитель уважает проигравшего он подает ему руку иногда победители кланяются в ноги побежденным становятся на колени обнимают Иногда целуют, благодарят, поскольку победу им отдали. И вы в этот момент, видимо, оказались ближе к победе. И, видимо, победа выбрала вас благодаря тому, что вы ее были достойны. Но если вы эту победу несли иначе, если вы этой победой хвастались всему миру, то эта победа от вас уйдет. Как правило, так происходит. Победу вас забирают более достойные, более скромные, честные люди. А вы больше никогда ее не возьмете. Вы будете унижены навсегда. Так что берегите победу. Относитесь к ней серьезно. И никогда в своей жизни не унижайте побежденного. Помогите ему. Подайте ему руку, подставьте плечо. Но не жалейте его. И не нужно свою победу так украшать возгласами, криками, хвастовством и задирством. Это вас унижает. Вы становитесь непобедителем. Вы становитесь проигравшим с победой, которая вам досталась действительно нечестным путем. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.